Обещал это дописать, дописал в прошлый раз пел, значит, извините, тоже про войну, значит. и даже не про войну, а про древнейший род войск, это всегда пехота, а нам, как хотите, вот, честно говорю, я вам не вру и не боюсь, что меня побьют десантники или морпехи, значит, какие-то. Я потом уже был в Ногинске на фестивале. Там. Странное название было, военная площадка, союз десантников России и Московском комсомолец. Значит, там все это дело организовывал. Одни десантники. А я не выдержал же, ну, когда? Одни десантники. И вот со мной спорят, десантники-разведчики все. Я, извините, но я скажу, там, там слово-то нормальное. Я говорю, если все в Афганистане были десантники-разведчики, так как же мы так просрали Афганистан, а потом весь Советский Союз, господа? Там, а то никто, кроме нас, ну, согласен. Только не сказано никто и никого. Ну, не важно. А вот я, поскольку сам крыса сухопутная, ну, приходилось прыгать, не нравится мне прыгать с парашютом. Ну, не, как бы, не рожден я птицей, я вот по земле вот больше. Эксмонавтом быть никогда не хотел, на самом деле. Там, когда Гагарин полетел, радовался страну сам. Ну, не, не изучена земля совсем. И где придется воевать, в каких условиях, неизвестно. И только пехота, вечная пехота. Значит, царица полей... Воюют везде, где прикажут, и в любую погоду, и где-то. Так что вот, как бы она ни называлась, это просто техническое обеспечение с корабли, самолеты. самолета ну вот, сейчас называется мотопехота. Войну отечественную, стрелковые роты, полки и дивизии. Стрелковые на лошадях, на подводах, может быть, на каких-то там грузовичках, на чем то А в основном ножками по грязи и по болотам. Гордо нас зовут «Мотопехота». Здесь это словесная игра. Мотом и в горах до поворота, А за поворотом пехтура. Эх, пехота, матушка пехота, Черт побрал бы этот поворот. В горы шли, была почти что рота, Гор спустились, стал почти что взвод. Где тот камень, что тебя обманет? Те карниз, который подведет, кто тебя на родине помянет, И какие песни пропоет. их пехота, матушка пехота, тяжелые погоны на плечах, в бой идем как будто на работу, а с работы едем в цинкачах. В бой идем как будто на работу, а с работы едем в цинкачах. Корабли, а может самолеты? Куда надо, высадит десант, если только ледная погода, если не бушует океан. А пехоте, матушка пехота, на бураны штормы наплевать, для пехоты нет плохой погоды. Всякая погода благодать идрена, мать, для пехоты нет плохой погоды. Всякая погода, благодать. Так давайте выпьем за пехоту, Гордую владычицу полей, За ее нелегкую работу, За ее стальных мотоконей. За ее нелегкую работу, За ее стальных мотоконей. Но, как всегда, выпить не получается Потому что БМП взревели по тревоге Эх, опять вся водка по усам Кто-то там нуждается в подмоге Но митопех, мотопехота по газам Кто-то там нуждается в подмоге Но мотопехота по газам Гордо нас зовут мотопехота Здесь это словесная игра Вот мы в горах до поворота А за поворотом пехтура Вот мы в горах до поворота А за поворотом пехтура Так слава пехоте! Спасибо! Сегодня вот у меня нет сегодня праздника. Значит, это приказом кого-то праздники. В 50-м году, извините, Виктор Дмитриевич, у нас спецназ не в пятидесятом году. Пати мой, ВДВ и спецназ разведные подразделения в сорок первом я рассказывал, да? Первый был вой выброшен в Вязьминский котел, где полгода провоевал. Вязьминский. Мало кто знает, никто не будет читать о трагедии Вяземского котла, о генерале, который застрелился, жену свою застрелил, чтобы не попасть. Не, не Ефремов, да, генерал-лейтенант, не попасть. Десант. Он командовал разведподразделением. Из 28 дугласов только 8 дошли. И бать в том числе. Из 50, у него было 15 человек, а из 50 десантников стрелковых, с автоматами не осталось почти никого. Так что группа была развалена, но он прорвался. Так что, а десант ВДВ тогда никто не вспоминает. Он приказом в 45-м, это Маргелов, извините, ребята, воздушно-десантные войска, да, как род войск отдельный, в 45-м году, старанием дяди Васи. Но в 41-м они еще были причислены к ВВС. Кто знает историю. И в ВВС для разведки диверсионных действий ну, врага малыми группами. Но это уже другое. Значит, это мы про пехоте. Всем была пехота. Я говорю про другое. Если есть у нас спецназ настоящий в России, такой же, как в Российской империи, в 1825 году вместе с образованием Академии Генерального штаба я не знаю, не только Уропаткин, по-моему, у меня есть документы, кто там из генералов, забытых, настоял на том, чтобы в составе этой самой академии был создан разведывательный факультет, куда и входили специальные подразделения спецназа. Это мы его звали, вот кто знает, Большой Брат, Не указа никаких... У меня мать была капитаном ГРУ, отец у меня был полковник ГРУ, дядька мой полковник ГРУ заканчивал эту академию с кортиком, то есть, который был там. Сейчас нет никого в живых. Сейчас нет. Вот, да. Вот и ДШБ, десантно-штурмовая бригада, подчинение ГРУ у нас все. Морпехи тоже. Тоже спецназ, но он не приказан. Он там Василевский или кто-то в 50-м году. Пластоны. Пластоны, ребят, это кто? Разведка, да? Силовая разведка, как у нас, да? Диверсионная разведка. Казачьи подразделения. Есть у меня учебник. Давно мне подарили. Нашли где-то на чердаке. Сколько никому не интересно, мне отдали. А мне интересно. Пособие для выпускных экзаменов школы ⁇ Прапорщик ⁇ 1915 года. 1915. Почему прапорщики? Уже 400 год война. Потому что донесение немцев наших российской армии в кадровых, в голубой кур офицеров, несла большие потери. Их убивали снайперы. Потому что почитайте пикуля. По-моему, дьявольская сила, или как называется, там донесение с фронта. «Русская армия несет большие потери в офицерском составе, потому что эти русские офицеры в начищенных сапогах с папироской в зубах идут впереди родов батальонов, немецкие снайпера их выбивают в первую очередь. Пришло время разночинцев, прапорщиков и пособия для них». «О, ну, товарищ полковник, рад приветствовать. Вот нашим нашем полку... При... Вот там... Ладно, они, может, не... Вот они и пришли, у кого праздник, но он будет 5 ноября. И еще там». Нет, ему дороже, ведь Дороже. Ты чего? Читаешь, кто когда распорядился? Нет, это история запорядилась. 1825 год. Создание Академии Генерального штаба. И при нем, по-моему, Куропаткин настоял на образовании разведанного факультета. Так вот, там есть разведка, Пластуны, спецназ, да, в этом учебнике 15-го года. Вып... Там есть ракетные войска. А сам потрясающее там, что есть указ... Его императорское величество о призыве на воинскую службу. Это много лет мне, я много лет, много раз предлагал в разные военные и военные. Только одно. Нет, давайте целый учебник. Нет, ни у кого не оказалось. Военных нет. Я говорю, давайте, вот опубликуйте. Вот. вот приказ его императорского величества, а вот нынешний приказ о призыве, о воинской повинности. Тут не надо, надо читать просто уметь. И вопрос, где было лучше в армии служить? И так сказать, демократичнее и правильнее. Отпадет сам собой. Читать надо, господа, просто. Там одну приведу. Старшего сына в армию, хоть 20 сыновей, старшего сына в армию не забирать. Не забирать. А почему? А кто будет отцовское дело? Сапоги, точа, шинели. Кто будет бизнес этот поддерживать на Руси? Кто будет хлеб опекать для солдат? Кто для фронта будет шинели лишить? Старший сын, не молодняк вот такой вот старшего не, забрать, не забирать и много-много еще чего-нибудь такое Афганистан вы знаете Я знаю диссертацию не диссертацию научную писал председатель к а тому Крючкову писал да сейчас сейчас сейчас вот у, у нас Юра не любит историю у прямых фактов нет но не важно песня история песне, да, песне, историю, пожалуйста история я спою старый вариант тот который мне продиктовал и напел один генерал-майор, который генерал-майором был в семнадцатом году, а в 1937 ой, в был арестован, посажен в сорок втором году в звании рядового штрафную роту, разведроту, в которым командовал мой отец. Этот генерал был у меня на свадьбе, исключительный, фамилия Федоров я скажу, тоже большой брат он. Из это оттуда. Так вот эту песню слушал от него. Потом я немножко чуть-чуть. Ну а потом сказали, ездили всякие Жанны Бичевские, эту песню первый рассказывал. Но я спою. Так, между прочим, воевать Россия начала не в 2014 году, а в 13 -м. мы воевали, добивали в крепостях персов турок там, на Балканах. так что война плавно перетекла в Первую мировую, а мы да. Братский долг выполняли. Твоя история есть. Тринадцатый год. Корпус русский воюет на Балканах. А зорька, залез словно канула, Понадвинулся небо холодный сапфир. Может быть и просил брат пощады Украина. Только нам не менять офицерский мундир Может быть и просил Про спощады Украина Только нам не менять офицерский мундир Притаилась речка под низкими тучами Задышала тревогою черная гадь не письма написать, не представилось случая, Чтоб проститься с тобой до да добра пожелать. Не письма написать, Не представилось случая, чтоб проститься с тобой до да добра пожелать, А на той стороне басурманский редут. Только троняну, а разорвет тишину пулеметная смерть. Мы в безглазую ночь перейдем на ту сторону, чтоб короткой атаке себя не жалеть. Мы в безглазую ночь перейдем на ту сторону, чтоб в короткой атаке себя не жалей И присяга верней, и молитва навязчивей Когда бой неизбежен и чудо не жди. Ты холодным свинцовый, мое сердце горячее Не жалея мундир разбей, остыди и холодным штыком мое сердце горячее Не жалея мундира разве остуди Растребожится зорька Польбою дастонами Опрокинется на Вчерашний корнет На убитом шинель Золотыми погонами Дорогое сукно Скроет сабельный след На убитом шине Золотыми погонами Дорогое сукно Скроет сабельный след И простит меня все Что я кровью испачкаю И простят меня те Ком пока еще память крепка И скатится слеза На мою фотографию И закроет альбом Дорогая рука И скатится слеза На мою фотографию И закроет альбом Дорогая рука А пока Таилась, пока под низкими тучами задышала тревожная черная газ Не письма написать, не представилось случая, чтоб проститься с тобой и добра пожелать. Не письма написать. Не представилось случая, Чтоб проститься с тобой до да добра Пожелать. Спасибо. Нет, возвращаемся к Афганистану. Никуда не денешься, как от любви, от этого Афганистана. А почему? А вот потому. Сейчас пою. О, ладно, так ж пою. Время, доктор, время лечит раны, Но признаюсь вам, мои друзья, По Афганистану, по Афганистану Я скучаю, честно говоря. По Афганистану, по Афганистану, я скучаю, честно говоря, Тридцать лет погоны, капитана, Автомат, надежные друзья, По Афганистану, по Афганистану, Я скучаю, честно говоря, По Афганистану, по Афганистану. Я скучаю, честно говоря, каменные будды помяна, На хайперах халая заря, По Афганистану, по Афганистану, Я скучаю, честно говоря, По Афганистану, по Афганистану, я скучаю, честно говоря.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 Уплывал за синие моря, Но по Афганистану, по Афганистану Я скучаю, честно говоря. По Афганистану, по Афганистану Я скучаю, честно говоря. Да, конечно, время лечит раны, Но открою тайны не таян, по Афганистану, по Афганистану, я скучаю, честно говоря. По Афганистану, по Афганистану, я скучаю, честно говоря. Спасибо. Спасибо. Отсюда делаю вывод, что все скучают, а не только ветераны. По Сирии пока поздно скучать, да, ничего не... но Афганистан, да. Еще раз просто хочу повторить, что да, там великие события, но не забывайте, мы закончили войну в 1989 а вот то, что наступило в 91-м, и все знают, что. Это прямое следствие Афганистана и экономические потери огромные. И когда мы сейчас рассказывают, да все за счет Министерства обороны, ребята, в Афганистане около двух миллионов в сутки войны наша стоило в Афганистанах. Делайте выводы. А сейчас говорят, ну, это где-то 5 миллионов рублей. Нынешних-то, те были полновесные советские, а это, современная война, обойдется дорого. Помогать, конечно, надо, но, сдается мне, что надо сначала внутри страны разобраться. Вот уж простите там с тем, что происходит здесь. Террористов надо ловить уничтожать тут. Если... Пушное мясо пушное мясо у нас... Кто? Ау. Пой, да. Ну, извините, наш с кем поделиться три месяца, 90 этих дней, один в Ладно. Теперь там же про горы. Вот лучше все горы я видел, а вертолетчики видели каждый день. Опять возвращаюсь вертолетчиком. И не только, все вертолетчики. Горы в белом снегу называется эта песня. Вот еще раз скажу, почему этот год... Ну это как-то все это связано в жизни. Так, мне кажется, вот, вот смотришь на эти горы. И как-то вот смешно, как я покорил гору. Ты чего? Я... Миллионы, миллиарды лет. Ты кто покорил-то? Ну, еще раз приду пример, может, некорректный. Забрался муравей на слона и говорит, я покорил слона. Ну, поэтому горы впечатляют больше всего. Они безучастно все глядят, и они такую видели, что нам нужно на ум не приходит поэтому... Ну вот мы были в Бадахшанске, не только в все. Какой вид, да? И зимой, и который вечными снегами покрыто, блистает огнем. там. Долина Бадахшанская, Фазабата, а вокруг-то горе, предгоре горе Памира. Значит, такая песня. Я почти. И Нет, это... Я почти позабыл Те бои и походы Только вот почему-то Забыть не могу Как стоят подпирая Небесные своды Горы в белом снегу Горы в белом снегу Как стоят подпирая Небесные своды, горы в белом снегу, горы в белом снегу. Мы карабкались увысь, как на исповедь к Богу, Не прощая грехов ни себе, ни врагу. И взирали на нас молчаливо и строго, Горы в белом снегу, горы в белом снегу. И взирали на нас молчаливо и строго Горы в белом снегу, горы в белом снегу. Этот снег, что веками лежал на вершинах, Где нет троп, не сыскать, ни проезжих дорог покорился не танком, ни, ни брони машинам, только стертым подошвам солдатских сапог Недоступен ни танком, ни брони только стертым подошвам солдатских сапог И тогда запыляли огнем перевалы, Я взрывов трещала, броня ледников и в жестоких боях. Нам земли не хватало, в этом море огня и холодных. Снегов и в жестоких боях нам земли не хватало, в этом море огня и холодных. По морям и по сушам, и в другой стране на чужом берегу вспоминал почему-то хребты Гиндукуша, горы в белом снегу, горы в белом снегу. Вспоминал почему-то хребты Гиндукуша. В больших городах плещет море людское От потока машин нескончаемый гул Но закрою глаза и встают предо мною Горы в белом снегу, горы в белом снегу Но закрою глаза и встают предо мною Горы в белом снегу, Горы в белом снегу, Горы в море небес, Как великое чудо, Словно в пене волна Замерла на бегу, И, покуда я жив, Никогда не забуду. Горы в белом снегу, Горы в белом снегу, И, покуда я жив, когда не забуду Подохшанские горы в снегу, в белом снегу. Спасибо. У всякой войны есть последствия, мы там, находясь на войне, все ждут, когда это закончится все. Но, к сожалению, Россия не заканчивается, никогда. такая участь. И в 19, и в 20, и в 21. -м. Много врагов. Кто бы, кто бы отказался отхватить кусок от одной шестой части мира, и это понятно. И согласен со всеми, что есть такая профессия замечательная, Родину защищать. С методами, может быть, не согласен. А так да, надо за свой дом сражаться. Но и не ждать никакой благодарности ни от кого. Поэтому эта песня такая. Я же говорю, я, я же не пишу там а что-то, я пишу о состоянии души. Это вот как попасть на Марс когда-нибудь. Вот, ё мое, вокруг, все свои уже, кто с тобой прилетел. А вроде что-то не то. Обстановка не та. Нет живых никого ни хрена. Так что вот. Остывает в горах грязная серая осень. И грозится снегами. Седой горизонт Мы уже ни наград Ни признания не просим Мы уже нахлебались заморских щедрот Мы уже отболели Холерою страха Мы уже не считаем Контузии и ран на изъеденных потом солдатских рубахах ставит бурые метки страна мусульман. На изъеденных потом солдатских рубахах ставит бурые метки страна мусульман. Где-то там далеко. И родные просторы, где бескрайние леса, И бескрайний поля. здесь в чужой стороне, Лишь пустыни до горы, не такой небосвод, не такая земля здесь в чужой стороне, Лишь пустыни до горы, не такой небосвод. Не такая земля, может, кто-нибудь нас проклянет и осудит, мол и пот наша кровь, были пролиты зря, только родина нас никогда не забудет, Мы живые и павшие ей сыновья. Только Родина нас никогда не забудет. Мы живые и павшие, солдаты. Здесь сердцами встречаем свинцовую в югу. Мы узнали почем и вода, и слеза протяни мне, собрат уцелевшую руку. Мы открыто посмотрим друг другу. Глаза протяни мне за брат уцелевшую руку. Мы открыто посмотрим друг другу. Глаза остывает в горах. Грязно серая осень и грозится снегами. Седой горизонт мы уже не наград не признания не просим Мы давно нахлебались Афганских щедрот Мы уже не наград Ни признания не просим Мы уже нахлебались Заморских щедрот Добавлю только пару слов Если мы все политические ошибки То даже при Брежневе. Мы же по приказу того, кто эти ошибки на самом деле совершил, надо расстреливать. Еще Ленин говорит, ставить к стенке и но они все живы, процветают. И дети их тоже. И такие же политические ошибки и Чечня будет, и потом... И будет так же, когда-нибудь новая власть придет сказать, что и Сирия будет, и весь земной шар, где воевали мы, советники, а у нас с нашими костями советников, чекистов, разведчиков, Гургусейн, весь земной шар русского солдата. И так что все... Как говорил профессор, вот здесь вот зреет разруха -то. и не у нас. Вот. Так что, теперь вот эта песня, давно просто не пел. Пока объяснение, вот, Коля, помнишь, сказала Сангимур, да? Она сказала Орлов вообще-то, там предание ходило о том, что когда-то там шах из этой скалы сбрас... Шахи сбрасывали своих неверных жу, в речку Кокчу. Мы сбрасывали маленькие саперные удочки, ну это шашка 200 граммов и граната малая саперная, большая побольше, рыбу глушили короче говоря с той же самой скалы, ну мы же не изверги мы только рубгу, жен не сбрасывали тоже. мы рыбу, Это на обед кушать хочется а солдат на бронет-ротпортере перегоряжу, речку кокчу и вылавливали самодельными, глушеными нами рыбу а со скалы бросали гонит ветер нет. гонит ветер листву как листки Партитур, боры замерли в траурном марше, Мы безмолвно стоим на скале, Сан-Гимур, уцелевшие, чествуем павших. Мы безмолвно стоим на скале Сан-Гимур, уцелевшие. Чествуем павших Над скалой Сангемур Разгулялись ветра У и бесится речка Нас двенадцать из рейда Вернулась вчера А троих приняла к себе вечность Нас тринадцать 12 из рейда вернулась вчера, а троих приняла себе вечность. Разом скинулись к небу а АКС, троекратно откликнулась эхо, и ушел в облака смертоносный свинец, предназначенный человека И ушел в облака Смертоносный свинец Предназначенный Для человека Не вершитель зла Не ловцы Синекур Мы твои Одиссеи Отчизна На скале Сангимур, на скале, Сан-Гимур, наша гордая, горькая тризна, На скале, Сангимур, на скале, Сан-Гимур, наша горькая, гордая тризна, Кто сказал, что Восток? и мудро, здесь хранилище истинной веры, на скале Сангимур, на скале, Сангимур, только камень, шершавый и серый, на скале, Сангимур, на скале, Сангимур, только камень, шершавый. И серый. Теперь. Я не делал эту песню, это будут стихи. Как петь я не знаю, просто я стихи прочитаю Тоже, тоже афганская, конечно. Цикл там большой. Никуда не деться. Бога нет. Он расстрелян в герате из душманских винтовок в упор, когда кончился диск в автомате и беспомощно щелкнул затвор. Он лежал на граните распятый сам себе, дух и сын, и отец, даже самые последние гранаты не оставив себе под конец. А враги, что поодуль собрались, решится никак и могли автомат с него снять и боялись вынуть нож и застывшие руки духи жалости к павшим не знали, Но сегодня, нарушив устав, постояли, табак пожевали И ушли, ничего не забрав. А тельняшку, залитую кровью перед тем, как его схоронить, Кто-то выстирал в речке с любовью, будто можно неверных любить. Можно? Поэтому такая песня. Ирай, можно. И слава женщинам, которые не делают различия какого-то цвета, какого, цвет какого вероисповедания. И они нас этим спасают. Махтуба – это имя. Это женское имя, Махтуба. И вот так, история сразу скажу не со мной. Не то, чтобы я жалел, ну как-то вот. Ну, не со мной, честно говоря. Я ее написал по просьбе друга моего замечательного, Олега Ивановича Барулева. Тот был полковником, работал где-то там в генеральном штабе. И когда выводили в 88 88-м год, вывод, писали, что мы предатели, мы предаем афганский народ, что мы туда оккупанты. Журнал «Огонек» короче ему и покойным ныне Гайдаром там, писали все это. Он мне позвонил, Игорь говорит, ну вот что-нибудь напиши про афганцев, вот, мы же их бросили, вот, мы действительно бросили. Мы их воспитали, научили, они были, половина была за нас, а потом мы их бросили. По каким политическим соображениям. Значит, я написал эту песню, у меня фолликулярная ангина была, я нахрипела, но тем не менее через радио Москвы ушло на 50 стран мира, значит, туда. А потом позвонил Лизичев, большой генерал из главпуры, там. Не мог сказать, давно хотелось, и горжусь тем, что вот про афганскую девушку, женщину, я только свою песню написал все-таки. Вот она, имя Махтуба. Звали женщину ту Махтуба Да не женщина, просто девчонка Как тростинка тонка и слаба Ты тащила меня по воронкам А потом, разорвав паранжу Бинтовала горячие раны В кишлаке под названием Анжу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 Спасибо. еще одна песня из первых которая <coughs> была записана пластинка 8 году пластинки назывались 4 время выбрало нас у меня было там Ой, спасибо мы был был там семь песен и вот одно я сейчас вам что спою. Хотя я ее пел уже, вы слышите, но она как-то... По-моему, самая мирная из всех, что написано про Афганистан. Там... Опять же, женщине посвященные. Ну, более мирного ничего не бывает на войне. Там. Тихо, спокойно и надежно. Вот. Когда солнце за скалой зайдет. В этой дальней, чужой стороне мне гитара опять запою о далеких друзьях о тебе. Мне гитара опять запою о далеких друзьях о тебе. Нам наш еще не зажегся рассвет, нам с тобою пока суждены расставание на тысячи лет. И свидания в антрактах войны Расставание на тысячи лет И свидание в антрактах войны Пусть за мною плетется беда Ты не веришь, что спасения нет Ты же помнишь, в трамваях всегда Отрывал я счастливый билет Ты же помнишь, в трамваях всегда Отрывал я счастливый билет, Я по огненным тропам хожу, жгу подошвы своих сапогов, Сколько песен еще напишу, И друзей обрету, и врагов, Сколько песен еще напишу, И друзей обрету, и врагов. Что же к песне добавить еще? Если б кончилось все, наконец, Я б, конечно, тогда предпочел. Гриб-гитары, цевью АКС Я бы, конечно, тогда предпочел Гриб-гитары, цевью АКС Но опять наполняет приказ Мы шагаем навстречу судьбе До свидания, я в следующий раз Допою эту песню тебе До свидания, я в следующий раз Допою эту песню тебе Вечная разведчика значит ну она у всех судьба такая но ну, все разведчики ж, там волей неволей в таких ситуаций каждый должен добывать информацию на даться собственной жизни ну и в общем ну романтики никакой нету а есть тяжелая радная работа по кромке ледника шел, как по канату, Рва летела на куски скальные клыки. Разглядеть старался мир в прорезь автомата, И Аллаха самого сапол за грудки. Разглядеть старался мир в прорезь автомата, И Аллаха самого сапол за грудки. Вот и слот сравнивал с добром. На весах фемиды запах крови раздувал в ноздри как меха. от романтики дошел до слепой обиды и у смерти побывал в роли жениха. От романтики дошел до слепой обиды и у смерти побывал в роли жениха. Воду пил из реков пригоршнями полными, И в желтушечном бреду материл весь свет. И накатывалась грусть ласковыми волнами, Когда с почты получал тоненький конверт. И накатывалась грусть ласковыми волнами, Когда с почты получал тоненький конверт. Ты столетия отмерял тропами овечьями, Ты в обойму загонял сразу тридцать судьб. Вот в умных книгах назовут буднями разведчика Этот пройденный тобой невозможный путь. В умных книгах назовут буднями разведчика Этот пройденный тобой невозможный путь. Ты в миру старался жить, как тебе завещано, На людскую суету не желал смотреть, но... Но тебя не излечить, не вину не женщинам, ни работе, ни друзьям боль не одолеть. Но тебя не излечить, не вину не женщинам, ни работе, ни друзьям боль не одолеть. Значит, еще одна песня. Ну, получая боевое задание, ни о чем не надо думать. Вот есть приказы выполнять. Начнешь думать, сойдешь с ума. Сойдешь с ума, погибнешь. Как на колонии. Опоздал, отстал. Отстал, значит, погиб. То же самое. И судьба твоя неведома. Она где-то начертана, каких-то крижали, где-то древних каких-то отражений до самой смерти. Думать об этом не надо. Задумаешься, снайпер тебя... Раньше 40 отправить на тот свет. Иди выполняю. Маршрут судьбы неизвестный. Вот и песня называется так. Маршрут судьбы. Посвящена спецназу. Любому спецназу, который был, какой есть. Значит. Но ну, если сегодня день спецназа, то я знаю, какому спецназу это посвящено. Чем их вообще делаем? Востоки области туман, горы занавешаны туманом, По горам плетется караван, нам с тобой идти за караваном, А пока на базе мы сидим, курим в ожидании командира, Горький военторговский памир, У подножья горного помира. На маршрутах судьбы верстовые столбы Не укажут дорогу к победе На маршрутах судьбы только горы и мы И никто ни за что не в ответе Генералу вызван командир Уточнять маршруты и задачи А мы сидим, глядим на этот мир где маршрут пока не обозначен Вот такая братцы постарали На войне бывают постарали Занесло ребят в такую даль Где они от роду не бывали Где на маршруте судьбы верстовые столбы Не укажут дорогу к победе На маршруте судьбы только горы и мы ни за что не в ответе Вышел озадаченный комбат Увеличить требует быкашки Орлам, что в воздухе кружат С высоты он кажется букашкой Орлы добычу стерегут и орлам плевать на вертолеты Чьи турбины скоро заревут и поднимут в небо нашу роту И на маршруте судьбы верстовые столбы Не укажут дорогу к победе На маршруте судьбы будут горы и мы И никто ни за что не ответит И внизу раскинутся поля Стеганым, пролоскутным одеялом Скудные, но все-таки земля Лучше, чем снега за перевалом, У нас вертушки высадят, уйдут, Прогудев на ту же на винтах, и ребята встанут на маршрут к точке где-то там под облаками, а на маршруте судьбы верстовые столбы не укажут дорогу к победе, на маршруте судьбы только горы и мы и никто ни за что не в ответе. На востоке области туман, горы занавешены туманом. Спасибо. Спасибо. Вот этот 15 человек, она из двух частей это написано. Первая была написана в Афганистане, там в Бадахшане, где-то ну, в 83-м, по-моему, началась. А вторая вот после 91 -го года, когда вдруг стали призывать в армию, в Чечню, ветеранов афганской войны, и на переподготовку, и в Чечню. Ну. Первая часть Афганистана... Пятнадцать человек, нас много или мало, Узнаем погодя, когда начнется бой. Шагай, солдат, шагай, пока заря не встала, Пока качает ночь звезду над головой. Шагай, солдат, шагай, пока заря не встала, Пока качает ночь звезду над головой. Короток был приказ, куда еще короче Нам топать предстоит, почти что Пакистан И выйдя на рубеж, к восходу этой ночи С оружием захватить, с ору... к восходу захватить С оружием караван Нам комполка сказал, что будут нам награды И тем, кто не дожил, и тем, кто уцелел А замполит сказал, вы справитесь, ребята Но почему-то сам идти не захотел И вот четвертый час, утюжим эти Скалы, пол ночи позади и главное успеть, а где-то там вдали за синим перевалом полсотни басмачей торопятся на смерть. Они заплатят нам за взорные школы, за слезы матерей, за выженный кишлак. Шагай, солдат, шагай, у них настрой веселый, а мы им по утру сыграем отходняк. Шагай, солдат, шагай, у них настрой веселый, а мы им по утру сыграем отходняк. 15 человек, нас много или мало. Узнаем, погодя, когда начнется бой. Шагай, солдат, шагай.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 Закончена война, да здравствует гражданка Героем всех времен кого-то назовут А ты, солдат, опять крути свою баранку И жди, когда тебя на бойню позовут А те, что за тебя, за тебя судили и рядили Кто за твоей спиной разваливал страну Заявит, там тебя напрасно не добили Так вот тебе приказ на новую войну Снова как тогда полезем мы по скалам, И снова как тогда попробуем успеть. А новый комполка получит генерала, А красный замполит успеет повелеть Пятнадцать человек, нас много или мало, Узнаем погодя, когда начнется бой. Шагай, солдат, шагай, пока заря не встала, И радуйся, что ты пока еще живой. Шагай, солдат, шагай. Пока заря не встала И радуйся, что ты пока еще живой Спасибо за, за понимание За ваши аплодисменты А смерть никому не нужна. Люди друг другу мне воюют Ну, морду набьют друг другу Как в деревне, как на Таган, где я жил Жестоко, до крови Ну, пойду сидят с утра Опять братья-соседи А так, чтобы кого-то еще на войне никогда, ну, а может быть, антироссийский и антигосударственный, не бывает войны без жертв, среди мирного, ни в чем не повинного населения. Ну, в принципе, не было когда-нибудь. и И рассказываю мне, например, сказки там с экрана телевизора. Не надо. Такая философская песня. Вроде, куда мы бежим? Там. Выясняется, бессмысленные цели хреновые, и зря силы потрачены, куда бежать, зачем бежать. Я не, не из Сирии бежать а не из Африки куда-то что-то, и не из России тем более, а просто вот, ну, понятно из песен. Называется песня «Погоня». У коня копыты сбитые, надо будет отдыхать коню. Небо хмурится, сердито, значит, скоро быть дождю. Уходил я от погони, все патроны расстреляв, Подо мной менялись кони, скачки темп не удержав. Лишь, как он последний верный, на удачу молодцу, Рыжий гривый, как по нервам, ветер хлещет по лицу. Для чего такая спешка? То и чем тебе грозит, будто шахматная пешка прорывается в ферзи, будто шахматная пешка прорывается в ферзи. Сам собой недоволен, сам собой не владу. Ветер спины бьет и воет, на удачу или на беду. За каким таким богатством поманило понесло, за коня отдал полцарства, остальное заседло. Я в завещенных пределах жить не мог и не хотел, Будто в том-то все и дело, Что достойных нету дел, Но вас будто вспомнилась дорога, Позабытая давно, Где года ложатся строго, По закону домину. Ну давай же, друг ужасный. Подожми, поднажми и ободрись Если в жизни все прекрасно То какая же ты жизнь? Если все в душе спокойно то да зачем тебе душа? Если не бывает больно Ни от слов, ни от ножа Если не бывает больно Ни от слов, ни от ножа У коня копыта избитый Надо в отдых дать коню Небо хмурится сердито Значит, скоро быть дождем для чего я погоняю быстроного коня? От погони удираю, а выходит от себя. Таким. Так, вот. <плес> У меня был друг. У меня много был замечательных друзей. И был зам главного конструктора булавы с которым я учился вместе, мы по девушкам ходили, водку купили, на студенческом Болонском институте, мы одной специальностью были, звали его Тумаков Александр Васильевич, умер как-то странно, после того, как булава наконец полетела, ну, неважно, это пусть разбираются, если нужно, но не вовремя он ушел. Сказали, что две недели сгорел от диабета, ну, бывает. Второй был человек, его не видно, не слышно было. Потому что лет 40 своей жизни Сергей Гордеев, старший прапорщик, ветеран ФСО, проработал в Кремле. Наследство его составило полторы тысячи песен и 20 килограмм кассет. Он писал, он 46-го года рождения, он писал, начиная лет 12, все, что видел. Все, что видел, особенно старая Москва, 50-60-е годы. И как чувствовал он, так и писал, честно и прямо. Половина где-то его архива большого. Нельзя, в принципе, не печатать, не делать. Он писал для себя просто. Вот когда он наш Ю, Ю, Юра приволок 20 килограмм кассет старых, еще на старых советских. А еще один наш друг, который цифрует все это дело, сидел три месяца оцифровал все это дело. Было ясно, какое гигантское наследство по себе оставил человек. Был он крайне одарен, ну, выезжать он был, на фестивалях, кто-то его помнит. Он был на фестивалях, в ЦДЛе выступали, ездил в Башкирию, Сергей Гордеев. И у нас с ним... Ну, и когда я в Москве появлялся, и он был свободен, одержился от всех, мы у него сидели дома, пили водку, пели песни, разговаривали вообще о песне, о том, о чем. Много, вот сейчас я, про... когда прослушал две недели все песни, все кассеты его сидел там у себя в деревне, понял, что мы не сговаривались, хоть он старше наш, если э, на пять. Мы же все мыслили одинаково. Просто говорить он мог не все, да? Поскольку до последнего служил в этой конторе, который... Но и знал он гораздо больше. Я просто хочу, не вдаваясь в песни, некоторые песни услышали. Махновщина, да? Гуляй поле, вольный край, да? А? Вот, Махновщина, а у него все хождения по муку. У него про Махновщину и про батьку Махну очень много написано. В чем правильно все написано. -то. Мне вот брат мой нас в Германии прислал, недопис, недоконченный или похищенный. Чека э, воспоминания самого Махно, как он все это видел, со странным названием для нас, анархист-коммунист. Вот. вот как называлось его движение «Гуляй поле». Но по современным оценкам, Гуляй-Поле и было-то истинно демократической республикой практически вот сейчас. Вот как ни странно. А вот кто не знает, помните фильм «Хождение по мукам», да? Я Лёва Задов, со мной щит не надо, и Зиба вырву. Этот Лёва Задов имел два боевого ордена Красной Знамени. и был а, начальником первого отдела Одесской ЧК. Ну, потом, сын у него был, воевал, там, дочка у него была. Вот ездили к ней ребята Иисуса в 89-м году, рассказывали. То есть он был, он ходил за рубеж, ходил туда. Вот. Фамилия его была, конечно, и кличка другая была у него. Вот. Много чего, чего мы не знаем, и чего перевернуто. А это наша история. Махно написал свои мемуары, но умер в нищете. От чехотки умер в подвале, где он снимал комнату в городе Париже. Была женщина, которая приходила, как за ним ухаживала, и были люди в штатском, которые пришли, уговорили его ехать в Россию, и он согласился, и потом его нашли мертвым. от чего умер, до сих пор неизвестно. И третья часть его, последняя часть, куда-то пропала. Интереснейший весь читать. У него простым крестьянским языком как бы написано. Правильно все, но так вот. Ну, неважно. Значит, я же про Сергея Гордеева, у него написано все точно. А вот его песня написана. Я думаю, написал он в 70-х годах. У него же не на какая он написал. Легкие. Поэтому я такие тяжелые песни петь, петь не буду, а спою. Сегодня, значит, песню, на первый взгляд, она слишком простая и не очень. Называется «Рыжая девочка». Я так думаю, ну, определил, что это годы 70-е, значит, какие-то. Но вот он фиксировал то, что с ним в жизни происходило в песнях. Он стихи не писал, он все в песнях. Так вот такая, значит, песня. Просто представьте его, мне очень хочется, чтобы побольше о нем рассказать, чтобы когда, наконец, может выйдет, мы сделаем ему диски, чтобы заинтересовались. Я не хочу, чтобы он пропал среди мусора, который там присутствует в интернете, везде среди этих вот непонятных каких-то авторов, каких-то исполнителей. Не пропал человек, который всю жизнь песни, у него и жизнь была, как песня, тяжелая, правда. Вот. Где-то в Америке девочка рыжая, Сморщит в улыбке веснущитый нос, Больше ее, никогда не увижу я, тех экскурсантов автобус увез, Больше ее никогда не увижу я. Тех экскурсантов, автобус увез, Лето стояло сухое и жаркое. Стал их и карус у нашей реки И я увидел глаза ее яркие Синие-синие, как васильки И я увидел глаза ее яркие Синие-синие, как васильки Эхвы глаза, голубые доскари Первая она завела разговор Я свои песни Играл на гитаре, но водитель чинил свой мотор. Я свои песни играл на гитаре, но водитель чинил свой мотор. Американочка в фирму одетая, тоже напела мне песню свою. Только признаюсь, из песни из этой я Понял лишь только одно «I love you», Только, признаюсь, из песни из этой я, Понял я только одно «I love you», Вот бы пройти с ним. Вместе по улице, чтобы мальчишки разинули рот. Только услышали мы, как волнуется Сопровождающий экскурсовод. Только услышали мы, как волнуется Сопровождающий экскурсовод. И на своем интуристском карте Девочка рыжая тронулась в путь. Жаль, что вот так на шоссе и расстались мы, Как еще раз на нее мне взглянуть. Жаль, что вот так на шоссе и расстались мы, Как еще раз на нее мне взглянуть. Мы бы опять с ней гуляли по берегу, Нашей спокойной и чистой реки Мне просказала рассказала она про Америку Я бы нарвал ей в полях васильки Мне просказала рассказала она про Америку Я бы нарвал ей в полях васильки Где-то в Америке девочка рыжая Сморщит в улыбке нос больше ее никогда не увижу я. То экскурсантку и карус увез. Больше ее никогда не увижу я. То экскурсантку, и карус увез. И еще одну песню того же Сергея Гордеева. Но уже видите, засильно на телевизоре. Приворот, отворот, экстрасенс, еще кто-то, венцы безбрачия и прочая хрень. Но у нас-то, мужиков, венцы брачи не касаются никак, нам все равно. Не пропадем с венцом и без венца. Иисус Христос не пропал, а мы чего? Даже с Терном. А, дело другое. Но вот тут есть еще самолечение. У нас везде раз самолечение. Доктора там они, них. Гадалки всякие. Сам вылечусь. Знаю, рецепт старинный есть. Ну и там отворожила, приворожила. Значит, при неудачной, в общем-то, попытке избавиться от любви. которую нельзя избавиться. Она либо у тебя есть, либо тебе тебя ее нет. Сам ты... Значит, такой вот. Сейчас, момент. Вот оно. Попытка номер 2001 называется. Я проснулся утром рано, елки палки лес густой, Сделал из травы дурмана сногсшибательный настой, Зелье голову вскружило, и я так тебе скажу, Ты меня приворожил, и я себя разворожу. Ты меня приворожил, и я себя разворожу. Не хочу я жить как прежде, убирайся с глаз долой Пусть тщеславные надежды станут пеплом да золой Пусть с ушей моих слетают пыль твоих волшебных чар Оглянуться не заставит стройных ног твоих загар Оглянуться не заставит стройных ног твоих загар в сердце смелость, я смотрю в глаза твои Я скажу все, что хотелось мне давным-давно сказать Зря в мешке ты прячешь шило, все понятно и ежу Ты меня приворожила, я себя разворожу Ты меня приворожил, я себя разворожу Так и знаешь, что штучки эти у тебя здесь не пройдут Ты вон смеешься на портрете но ну, а я тоскую тут И от ревности страдаю Но к тебе не подойду Ты с другим, я это знаю то что я портрет снимаю Со стены и в стол кладу Только видно очень мало Я набрал травы лесной И душа не забывала То, что было в той весной Так что к черту это зелье Реки спять не повернешь Завтра горькое похмелье Завтра горькое похмелье Очень горькое похмелье и ты опять ко мне придешь. Значит. Очень грустная пора. И как не пытался я чего-то там веселого, ну не веселись ну, не, не никак, ну сидишь у печки, пьешь там пиво. Дровишку подбрасываешь. Ну что, там то дождь, что с одной стороны дождь, с другой снег у нас такой происходит. Только меланхолия, воспоминания. Ну и песня про дождь. И про песню. У нас есть сад старинный, он сейчас зарос весь. Там была усадьба князей Ржевских. И до сих пор называют Барский сад его. Хотя он запущен и умирает. Нет хозяина, никому не нужно, все на вырубку, но тем не менее. В нашем старом саду опадают рябины, Орвутся нити дождя на конном стекле. Осень празднует нынче свои октябрины, Листопадом танцуя на мокрой земле Осень празднуют нынче свои октябрины Листопадом танцуя на мокрой земле чего так тревожно и грустно-щемяще Пахнут ветки раки. У реки, рыжий котенок, промокший, озяпший, а ты носом холодным в ладони мои, точно рыжий котенок, промокший, озябший, а ты носом холодным в ладони мои и под шорох дождя. Совершенно случайно Против воли и чувства В глубинах крови По каким-то законам Неясным и тайным Просыпается память О первой любви По каким-то законам Неясным и тайным Просыпается память О первой любви В нашем старом саду Нападают рябины Рвутся нити дождя На оконном стекле Осень празднует нынче Свои октябрины листопадом танцуем По мокрой земле Осень празднует нынче Свои октябрины листопадом танцуем по мокрой земле. Песня «Дальних дорог» как-то... Нет, моя. Я гордив две. Не встал больше сразу. Это, да, это октябрь мои, моя песня. Ну, тогда вот еще, ну, грустная песня тогда. Если похлопли понравился, еще более грустная песня тогда. Тогда получите, значит. <смех> Серый дождь барабанит в окно Ты молчишь, поясок теребя Ничего, я привыкший давно Расставаться под шорох дождя Ничего я привыкший давно Расставаться под шои дождя Я привык к уходящей любви Не виня никого, не клиня И холодные губы твои Не обманут, как прежде меня И холодные губы твои Не обманут, как прежде меня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 ты уходишь в завесу дождя Вижу я, как закрывший свой зон Ты уходишь в завесу дождя И гляжу, прислонившись к окну сероглазому счастью во след Желтый лист прилепился к стеклу Уходящего лета привет Золотый лист прилепился к стеклу Уходящего лета Привет! Спасибо. Ну и для контраста еще одна песня про душ. Это мирная песня. И та тоже, правда, мирная, но это такая. Нет, тот этот, который сейчас пою гораздо веселее он был. Никто ни от кого не уходил Куда там был уйти? Ну, не он Города, города, город Никуда и не уйдешь, кругом враги Дождь идет в горах Афгана Это странно, очень странно Мы давно уже отвыкли От обилия воды И даже дел подставив лица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 Позабытый и желанный, память светлые о доме, дальнем доме и весне, И отплясывая, Два безусых капитана, два танкиста из Баглана На залатанной броне. И от плясываяна, Два безусых капитана, два танкиста из Баглана, На залатанной броне. Идет в горах Афгана, пересохшим речком Манна. Он, конечно, он, конечно, не российский, не родной. Местный бог от взрывов злея, из созвездия Водолея. На войну обрушил дождик, этот дождик проливной. Местный бог от взрывов злея, И созвездия Водолея. На войну обрушил дождик. Этот дождик проливной Дождь идет в горах Афгана Это странно, очень странно Мы давно уже отвыкли От обили воды И даже не уподставив лица Все пытаются отмыться От жары столетней пыли Серой пыли и беды Дождю подставив лица, все пытаются отмыться от жары. Столетней пыли, серой пыли беды. Здорово. Спасибо. Здорово. Спасибо. Здорово. Спасибо. Здорово. Так, песня, не знаю, почему она всем нравится. Тоже афган, конечно. Там. О безрадостной судьбе первые три месяца. Там, каскадеры. Это команда, которая занесла черта на кулички. Вот если бы не друзья, не вертолетчики и комбаты. Слава московские из полка. Ну и хоть вешайся, значит. Вот. Нет, это тоже. Но это другая. Сейчас, это другая. Нет, это такая, она более... Ну, ты знаешь, там кому-то коньячок и осетринка, И пиво запотевшего бокала в речке кокче водится маринка. Косляве рыбы в жизни не едал, а в речке кокча водится маринка. Кослявы рыбы в жизни не едал. И где-то рано утром после пьянки Домой плетется интеллектуалов а в Файзабаде Водятся фаланги, я твари ядовити не видал. А водятся фаланги, я твари ядовити не видал, И ведь где-то даже женщин обнимают, Которые не стоят ничего, Ну не чека, а по ночам стреляю, И пули пролетают сквозь окно. А Файзабаде по ночам стреляю. И пули пролетают сквозь окно Пускай пешком и даже без патронов Но я в союз бы с радостью ушел Но в Бадахшане водятся шпионы Которых я пока что не нашел Но в Бадахшане водятся шпионы Которых я пока что не нашел Саша, а это то, с которым говорил Это еще не менее грустные песни Там-то хоть пиво, там воспоминания Фаланги, Маринки, а тут вообще ничего Эх, куда же ты попал, каскадер Что не шаг здесь, то дувал, то забор За Ханум и Духтар А над крышами солярный югар За дувалами и Духтар А над крышами солярный югар И шаки орут с утра до темна им с мечети подвывает муа И слоняются весь день рафики От базары и до когчи И слоняются весь день рафики От базары и до когчи Здесь, не ведая тревог и забот В Чеханечии гоняет народ Обсуждая целый день, что почем а душманы, вроде, им почем Обсуждая целый день, что почем А душманы, вроде, им почем. А это что за чучело в паранже? Двух валов гоняет вдоль помеже А эта женщина, афганская мисс Обрабатывает землю под рис а эта женщина, афганская мисс, Обрабатывает землю под рис. А у туканщиков босмаческий вид Ободрать а тебя любой норовит. Вот дать бы в лоб ему, да только нельзя, Потому как революция. Дать бы в лоб ему, да только нельзя, Потому как революция. Автоматы заржавели давно. Про войну мы видим только в кино. Кино называлось "Бабек". А из центра на туркменском языке, а из центра за приказом приказ, еще операция 20 века, правда, на русском. Не пускать на операцию нас. А из центра за приказом приказ. Не пускать на операцию нас. Но, слава богу, БТР на ходу. До Майдона как-нибудь доведу. Да Вертолетчики, ребята свои, Не дадут загнуться мне от тоски. Вертолетчики, ребята свои, не дадут загнуться мне от тоски. А вы говорите, с жизнью обязаны. От тоски мы поумирали Знаете, что называли голубые князья Потому что какой-то дурак здесь решил Министерство обороны, что они должны быть в своих голубых мундирах. А голубой мундир, это вот и нельзя было не, их стреляли просто. Пока форму не поменяли, вот голубых нельзя. Ну а, пердевались, пошли, да? Начало 1, туда. Кто подумал вертолетчиков, которые там основные войны в небе? Песня. советник комиссар комиссаров да я только вспомнит так подскажете да? да Ага. подсказывайте вы же знаете Люба. звали нас высокоблагородие как-никак а русский офицер а теперь какая-то пародия по собачек лещут мушавер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 Мтр и все на нем гуртом Женщин нет, а так одно название Чеков нет, так отпихнут ногой Две собаки, вся моя компания С ними порычиши на покой Две собаки, вся моя компания С ними порычиши на покой Эй, звали нас высоко высокоблагородие Как-никак русский офицер а теперь какая-то пародия. По собачек лечут мушавер. Песнь советников. Это не я написал. Вот. Вот. вот они там. Сейчас, еще одну, да, тут. А, да. вот. На бронетранспортере. На бронетранспортере? Да. Ну, это старый вариант, я не успел. Передел, но что-то не на склад получился поводу барака номер один там. Ангелы Меркель и Аланда там. Оригинал, да. Ну какая разница там от перестановки мест произведения меняется? Что снится нашим ворогом? Нам друг без всякой разницы, Как за сандальным порохом, так дым пойдет из задницы. Эй, эй, эй на броне транспанатере. Эй, эй, на броне транспартере. Карная фигня, все их поползновения У нас что люди, что броня, Крепки до да обалдения. Э эй, э эй, на броне трансмантере, э эй, э эй, на броне трансмартере. Ихнюю истерику пойдем железным строем, Колумб открыл Америку, а мы ее закроем. Э эй, э эй, на броне транспаны. Э эй, э эй, на броне транспанытере. Глядеть уверенно, и мы с тобою, брат, в гробу видали Рейган И Обаму, и Мергери все, и весь его Сенат. Э эй, э эй, на броне транспортерем. Э -эй, э -эй, э эй, на броне транспортерем. Последнюю песню, последняя, последняя песня. Вы извините, что лирики никакой не получилось практически. Вот за счет Гордеева вот только не получается вроде праздник никаких тут вокруг, тут лирика. Но это мало, что там. Уже же мечта, как у Мартина Лютера Кинга. У меня есть мечта лирический дел концерт без войны, без всякой без любой. Но теперь финальная песня тоже Афганистан. Одеваться, как от любви, никуда Кошмар какой-то, ну ладно. Когда мы на землю Опустимся с гор Когда замолчат Автоматы Когда отпылает Последний костер Какими мы станем Ребята Когда отпылает Последний костер Какими мы станем, ребята? Когда раскаленный Остынет гранит Когда отгремят Камни пады, Когда наши души Любовь исцелит Какими мы станем, ребята? Когда наши души Любовь исцелит, Какими мы станем, ребята, Когда мы вернемся в раздолье берез, Где нервы стреножить не надо, Где высохнет след от непролитых слез, Какими мы станем, ребята, Где высохнет след от непролитых слез. Какими мы станем, ребята? Какие удачи еще впереди? Какие нас ищут награды? Когда отойдет, отомрет от боли? Какими мы станем, ребята? Когда отойдет, отомрет от боли? Какими мы станем? Ребята, когда заболит К непогоде плечо Пробитое возле герата И память толкнется весок горячо Какими мы станем, ребята? И память толкнется висок горячо Какими мы станем, ребята? Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо.